Привет, я провожу вещание из шикарного места в Санкт-Петербурге, называется Smoke барбекю». Здесь совершенно потрясающие стейки. Я фанат просто вот этого места. Я пятый раз здесь уже ну, обедаю, и завтракаю. В общем, я все здесь делаю. Уже пятый раз мы в этом заведении. Нас уже знают все официанты. Здесь шикарно. Если вы будете в Санкт-Петербурге, просто вот я вам рекомендую настоятельно. Как говорится, музыка навеяла. Вы что помните? Я стендап психолог. Стендап психолог это тот человек, который любую ситуацию помогает вырулить в юмор, в положительный контекст, чтобы с вами не случилось. Все, что с нами происходит, все к лучшему. И я хочу рассказать очень короткий, но очень коучинговый анекдот. Приходит пациент врачу и говорит доктор говорит у меня проблема да какая я вас очень внимательно слушаю вы знаете доктор у меня ноги черные <свят> доктор спрашивает да да серьезная проблема а вы мыть пробовали а что помогает <свят> вот я желаю вам посмеяться над этим анекдотом над тем что бывает Ответы лежат на поверхности, вот просто на поверхности, вот встань и возьми и просто улыбнитесь этой ситуации. Привет из заведения, не знаю, как это называется, ресторан, бар, да, бар-гриль, бар бар-гриль, барбекю, смог барбекю, прямо сделала рекламу, но это действительно чудесное место. И до скорых встреч. И очень хочу, чтобы вы поняли мою сахару. Пока.